Здарова, Ютуб! Колочелку кинул, я надеюсь, у вас все отлично. Дико извиняюсь, что эта рубрика выходит настолько поздно. Я должен был ее выпустить значительно, значительно раньше, но с, со сложившимися некоторыми ситуациями, к сожалению, этого сделать не смог. Я извиняюсь, честно. Что подразумевает эта рубрика? Люди присылают свои игры в соло формате на почту, после чего я их открываю, просматриваю, либо не просматриваю и... Просто комментирую о том, какие ошибки были допущены, как лучше было поступить. Ну, в общем, все как вы любите. Если вы хотите поучаствовать в данной рубрике, вы можете прислать на почту э, свою игру с ну, каким-то интересным, возможно, геймплеем. А, возможно, нет, но в любом случае у вас есть шанс попасть в эту рубрику. Мне на почту, ссылка есть в описании, все инструкции также есть в описании по данным видео. Мы долго тянуть не будем, переходим к самому видосу. Итак... Я расскажу вам, пока Игорек летит, кто это такой, какой у него стаж и так далее. Это ученик Варзоны. Вначале у него были огромные-огромные проблемы с многими факторами, но со временем мы их смогли решить. И... Но я после вот этого уже видоса, когда он его прислал, мы еще пару раз занимались, и у него еще больше прогрессия стала. Итак, это Игореха. В среднем у него тысячи килов во второй части. Я, насколько помню, вообще, в принципе, он не так много играет. Начал играть в начале 21 года. Пару часов там в неделю. И все. После релиза Кальдеры общая КД в районе 1,5. Отлично. Упало на заправку. Раньше это был неплохой спот, на котором можно было поднять большое количество денег. Брони, патронов, да вообще всего, чего угодно. Можно было выйти сразу же, купить себе две пушки. Я так понимаю, что Игорек как раз-таки этой стратегией пользуется. Полутался, а, немаловажный фактор, Игорек играет на плойке, так что я думаю, что в некоторых моментах это будет полезно для тех людей, которые говорят, что да блин, на плойке сложно играть, не знаю, в все отлично получается В общем, он идет уже по, намеченному, по намеченной траектории Блин, а да, это же сейчас... Блин, к сожалению, это старый видос И это вот лутинг, который был раньше Я понимаю, что он был... Я сперва какое-то время топил о том, что он очень удобный И что лучше им пользоваться И что лучше бы его не убирали, но... Сейчас я понимаю обратное Тем более, когда я вот сам перешел на... Геймпад, так скажем Я пон... Я замолчал, потому что подумал, что он кого-то услышал И чтобы тоже послушать информацию, которую он... Может услышать, решил тоже. Так вот, раньше казалось, что это все нормально, все так и должно быть, а сейчас, ну, наверное, с нынешним утом куда удобнее, конечно, стало. Тут я признаю. Так, отлично. Намеченная траектория. Передвижение. Золотал заправку, золотовал ближнее здание. Он двигается в на направлении магазина. Сетчел у него есть, патроны есть, броня есть. Даже есть отвлекающая кукла. Я не помню, как ее правильно называют. Опа, а кукла, короче. Так, ну Саид это город, в котором Довольно-таки много бывает людей, но Есть одно но До вот этого Саида было довольно-таки Так, у него покупает лодик Алдит. Человек прыгает, забирает его, отлично Не было смысла разбивать стекло Все отлично сыграно Спокойно Расстановочка, так, отлично, появился этот дель Он, видимо, хотел сперва купить себе Лодик на магазе но потом передумал и увидел цитадель. Вот это вот ошибка вот так заходить. Прям дикая ошибка. Бота могут вам кликнуть. А сейчас ситуация на, на магазине. Все правильно сделано. Лучше дать бэпку. На всякий случай, потому что, скорее всего, уже делают. Она, не крайне, она крайне неудобная в этом плане, потому что... Так, да, хорошо. Чуть не дострелял. Дострелял, хорошо. Молодец. Он находился в оружейке, когда человек дал ладаут, и по сути не было смысла разбивать стекло, давать лишнюю информацию себе, он просто подождал. Да, это может быть не совсем для многих вас приемлемо, но я считаю иначе. Если есть возможность переиграть оппонента в каком-то том или ином аспекте, то почему бы нет? Есть точка, дефолтная сборка на то время по РПК, не взял бэпку, кинул куклу, ну, Небольшая паника Видеть игрока слева Ошибка Надо было амуницию забирать Побольше амуниции Так, вот это уже серьезная ситуация Он хотел пропушить игрока, который... Да, вот тогда еще нельзя было двигаться быстро Когда стреляешь арморы, поэтому Тут червата Нужно отходить куда-то Не забрал на цитадели Там еще были Престижены, по-моему Бэпки были, ну... Ошибочка Ага, я понял, что он хочет сделать Он решил не драться с этими игроками Ух, какая интересная сборка на финек, Даже для тех времен. Не, не Решил не драться с этим парнем А выйти сперва, взять себе Так, появляется игрок сзади Хорошо Отличный спрей Теперь он начинает его крутить У него и работает здесь бэпка Вот так вот, он не захотел с ним драться ж На том гане, который у него было он просто решил пройти И взять свою ППшку Чтобы увереннее себя чувствовать ближний санс. Это правильно, с головой сыграл Так, игрок у него Зашел в циту А, с тем, что он госк Нет Ой-ой-ой Не фатальная ошибка, но Ошибка А парень мог на этот момент выпрыгнуть в обратку И было бы очень печально так, залетает, Слышу, что игрок взял пушки Пока был свап, забирает его Неплохо, 4 кило. Не гиперагрессивно Без всяких лишних рисков Так, так Бэпочку забрать Там, по-моему, еще одна должна быть Так, это не нужно, все правильно Спокойно, хладнокровно Опа Тут залетело не, боты в этой игре это какая-то маханалия просто. Я вот буквально, когда вот, получается, я сегодня записываю, вчера вечером я играл, и меня бот просто вон клипнул. Ну, по мне боты не должны быть настолько агрессивными. Отлично, он играет более агрессивно, переходит сразу же на хант, у него 4 килла, первая зона есть. Есть большое количество экономики, то есть, ну, финансов. Есть броня, есть патроны, бэпка, две, две престижки. Есть еще... селфи. Я знаю, что многих из вас разрушает, что я говорю престижки. Или престижен. Ребят, мои, мое окружение уже привыкло, что я так говорю. И они знают, что информацию за собой несет. Так что... Рямба, я... Ну, не вижу смысла переб... Переучивать себя, называть что-то по-другому. Так, отлично. Возле Хан Ханта было два, его забрал другой игрок. Ой-ой-ой. Отлично. Тормозуха был, чел. Все, Гуд, кроме одного момента. Он промахнулся с крыши. Вот это могло быть очень-очень-очень плохо. И ему повезло, что его парень на самом деле простил. Отлично. Здесь есть газик кластерка. Так. Бэпку заберем. Но я бы арморов побольше взял. Блин, вот на самом деле, как же много слотов было, когда были рюкзаки. И это реально было круто. Может быть, лутинг был неудобный, но вот эта фишка с рюкзаками давала большую вариативность. Таскать ган с собой второй, там несколько пачек арморов, еще несколько точек. Ну, короче, было круто. Если бы он чуть-чуть плохо пострелял, или, ну, вернее, если бы не это такая Вектор, то, скорее всего... Все бы очень быстро закончилось Так что, ребят, лучше падайте На любую возвышенность И с любой возвышенности начинаете все эти файты Почистил немного рюкзак Ганы, принципом, релоуднутый, У него я не увидел, честно говоря, РПК, нет? Да, нет, но сборка интересная У него сборка о, РПК на ВЛК ВЛК это у нас сейчас 4х и Ее довольно-таки сильно трясет Отлично. Берет бэпку, дает ее себе для информации. Понимаешь, что перед ним находятся три противника. Отлично. Один находится, в принципе, на его высоте. Там особо бежать некуда. Он двигается в его направлении. Он это понимает, двигается навстречу. Забирает хайграунд, все правильно. Берет высту выше противника. Понимает, что он зажат в Нет, он заехал наверх. Собрал информацию. Я думал, что он понял, что. Иду! Парень будет зажат. Окей. Okay. Так, небольшой пролак бывает в видосе. Вопрос: он пойдет направо или пойдет налево. Направо рискованнее, но все равно парень находится довольно далеко и ни зоне этой зипки. Но Игорек решил немного левее крутить, крутануть. Окей, okay. не страшно. Это все нормально. Да, немного потерянного времени, зато более сейвовый подъем и нету вот этой русской рулетки на зиплайне, с которой ты, к сожалению, никуда не двинешься. Окей, поднялся, начинает расчекивать, что здесь по новой информации, потому что парень, который со с копа приходит, прилетает снизу, слева вернее. Неплохо, неплохо, очень неплохо. Просто на характер развернулся и зажал снайпера, причем, Короче, я прям поражаю своим ученикам порой. Я бы, допустим... Ну, играя на, на мыши, я, конечно, бы себе позволил такое сделать. То есть развернуться прям на лицо, там, на характере, там, взять и продавить чело зажимом постоянным. А вот на паде я бы сейчас так не делал, на самом деле. Ну, я понимаю, что у меня уровень пада довольно-таки посредственный на данный момент. Нужно, нужно работать над ним. Так, не замечает игрока, который находится слева. У него, по-моему, один игрок на вышке. Не, один под вышке. Он ищет этого игрока. А его ханткал, получается, как раз таки душит сейчас игрок с, с пригорка. Слишком, слишком фокусит цель. Надо было бросить проходить на левую гору и с левой горы а, уже начекивать. Он меня, по-моему, слышит. Ну, либо он уже мыслимые читать научился. Чувствую, что сейчас будет жарево. Чьи-то булочки сейчас будут прогреты. Отлично. Единственное, что вот здесь бы я сейчас не подымался, но он не имеет информации по игроку. Я, я имею, я увидел игрока, а он, скорее всего, нет. Поэтому более агрессивно заехал. Но тоже ничего страшного. Видеть игрока в поле. Работает, зажим. Тряк. Не пошел жим, зажим прям в конце. Сыграл отлично. Но вот с зажимом Но немного не пошло, бывает Да, У всех абсолютно, даже у прошников бывает Неплохо, 7 килов 44 ремейна, скорее всего понимаешь, что... Так Дает нарчик, Который позволяет увидеть противников небольшой области Мини БПЛА, так скажем Вопрос Где вот здесь чел, который был на, этой... на этом пригорке Так, извиняюсь, нога чешется Возможно, пошел в сторону Магаза Я так понимаю, что он пытается начекать более агрессивно двигается, так отлично Бдилка срабатывает, есть информация о том, что находится игрок в спине Сразу же идет прокручивать вправо Я бы пошел крутить влево Но в принципе это не стандартное решение Скорее всего его бы слева и ждали Неплохо В агрессию через правую сторону поднялся Вышел на высоту противника Посмотрел слева, никого нет Видит перед собой Отлично, есть, есть ног Найс nice. Отошел, немного подумал головой, куда ему идти Пошел, выкрутил, найс Так, два селфика Но это уже роскоши былых времен, на самом деле, ребят Так вы уже сейчас бегать не будете, как раньше Раньше, да, раньше постоянно бегали Я сам бегал постоянно два селфика, если была такая возможность Так, бэпки нет, посмотрел Так, его кто-то проспотал справа Возможно, это был Ботие но нет, Батье не может быть слева, цвета здесь, значит, справа ее быть не может. Неплохо. Или мне показалось, что там было... Дилка сработала, возможно, показалось. Окей, у него уходит зона, и по идее здесь сейчас делать нечего. За зоной драться, да, можно, и это имеет смысл только в определенных случаях, если вы уверены на сто процентов, что вы с момента, с момента начала файта, то есть, когда вы начали вести огонь, или по вам начали вести огонь, в течение 30-40 секунд закроете этот файт. Так, ну, ну или еще быстрее, либо вот, ну, максимум минуту у вас есть, когда вы за зоной деретесь, чтобы вас зона не поджимала, и вы потом как. Так, отлично. Есть по ним есть зажим видите, видел игрока. Есть кряк. Дает. Нет, не надо. Давай. Здесь Но ему не дало, по дать точку. Он хотел дать, но не дало. Станка через верх Агрессивненько Ух ты а ты меня прям радуешь об... Слушай, ты прям Вы поняли? Он, короче, он заб... забайтил игрока Не под свою точку Он забайтил игрока Разбитым окном, тот начал двигаться Так, я из дома ищил. Пробежал, не посмотрел туалет, ошибка но не растерялся и быстро исправил свою небрежность, так скажем. Потому что по факту ему нужно было заходить в этот момент и смотреть именно в левую сторону. У него была точка, чел был возле дома. Он по-любому зашел внутрь, нужно было чекать именно углы в помещении, в котором он был сейчас. Это была ошибка. Но ничего, он не растерялся и исправил свою ошибку. Молодец, прям очень приятно смотреть. Когда человеку говоришь о его ошибках Потому что я напоминаю, что человек с университета Warzone Где я, либо кураторы Помогаем игрокам становиться лучше В основном, ну, обычные ребята Мужички даже, так скажем Пытаются Стать немного лучше, чтобы им просто было комфортнее играть Это у большинства такая цель Они могли соло играть и так далее И когда указываешь на ошибки И потом они их прорабатывают это прям Прекрасно вообще Так, отлично он поставил метку на, на игрока. И вот здесь я бы, наверное, был немного осторожнее. У него довольно-таки много открытых пространств, в могут находиться госты. И не факт, что здесь больше никого нет. Но окей. Он решил пушить его через право. Я бы пушил через левую, через дырку, поднялся бы наверх. Да, это дольше было бы, но более, более своего варианта. Так, он прямо над ним сейчас пробегает. Стал на парапет. Слышит его. Опасно. Хорошо. Опасно, но хорошо. Забирает вас с первой попытки. Смотрит свою циту, никого не видит по... по дополнительной бэпке. Так. Произошел казус. Я бы точку пом... поменял на кластерку, наверное. Читает мысль. Я вам говорю... Бля, я выращиваю... Какое-то ебан, ебанутое количество Киберспортсменов, я уже боюсь, что Представьте, что будет через полгода, через год Когда все эти ученики пойдут в турниры А некоторые из них уже хотят Идти в турниры Мне прям страшно, они знают все мои стратегии Они знают, э, как и я знаю Все их Слабые стороны, и они знают все стратегии Еще помимо всего Как лучше я бы, как я бы поступил, если у них именно вот Мое мышление схоже И, блин, может быть очень страшно Хотя, вдруг, с одной стороны, могу проспойлерить, что есть мысль, есть мысль у меня контента, где я беру пачку именно игроков. Не будем даваться там в более глубокие подробности. И, возможно, получится договориться с организаторами турниров, где я буду просто ну, умирать и наблюдать именно за своей пачкой, и как тренер курировать их во время катки, чтобы они могли двигаться и становиться лучше. Так, отлично, это, это, знаете, как в кс были раньше тренера, которые постоянно во время матча могли э, давать колы своей команде Конечно, потом э, Steam порезали эту возможность, ну или Valve, по-моему, я не помню Но ну, вы можете поправить меня обязательно в комментариях, как это в КСГ было Хорошо, он увидел игрока, у него есть информация, он взял Hunt, скорее всего, я так понимаю, на инфу Он понимает, что вправо ему двигаться особо смысла нету он пытается уйти левее и занять более удобный для себя дом. Потому что ремейн уже низкий, зона четвертая закрывается. Ну, я бы тоже не рисковал. Если, если речь идет о том, чтобы все же зайти в топ-10, я бы не шел направо. Тем более, что зона закрылась и видно, что из города будет очень тяжело выходить, он сразу же занимает хайграунд, занимает крышу. Сейчас с этой крыши есть еще и баллистический щит, он скорее всего воткнуть бы его было неплохо. Ну да вот, вот так, ребят. Ну да вот, почему бы и нет? Воткнул щит, он понимает, что у него с левой стороны с города будут эти люди, но сейчас ее смотреть особо бессмысленно. Посмотрел не сильно фокусит, понимает, что у него также с его направления еще будут идти люди, увидел на, на доме чела, поставил себе метку, чтобы не забыть, где он находился, не растеряться, важный момент файта, отлично, есть информация, есть подход, есть кряк один, забирает еще одно. это 11 килл, неплохо, потерял меньше одной пластины, это вообще великолепно. Дилка срабатывает, видит снайпера рядом с собой Не рядом с собой, а видит снайпера в противоположной стороне, пытается немного зажать Ну, вот тут сборка, наверное, на РПК Да нет Наверное, просто немного спрей не пошел И все, и он из-за этого Не стал зажимать Так, вот тут сложная ситуация Понять, куда бы падает кластер Это раз Второй аспект У него закинули семку конечно, игрок находится где-то рядом зажал по, по правому игроку, так под ним чел, он этого услышал, выпрыгнул, сразу же забирает, он спину неплохо. Он, конечно, не до конца понял сразу, ну в тот момент, когда он спрыгивал, где он именно находится, но он очень быстро сориентировался. Молодец, 12 килл. Забрал чела, который хотел зайти на, на его позицию взять его в неожиданный момент. Так, окей, есть зажим, неплохо. Сейчас бы дострелять через стену. И было бы вообще прекрасно. Ага. Зона ушла ближе к нижней части Саида. Ко второму городу. И ему сейчас, по идее, надо идти закрывать левую сторону. Видит, игрока на дороге зажимает. Можно это делать, в принципе, на рант Есть ног. Есть точка. Так, его забрали. Добили. Хорошо. 13-й килл. Отличная позиция, но нужно пройти на ту сторону. Вот такой ситуации, ребят, смотрите. У вас зона уходит вниз полностью. То есть, вон там полностью... Открытые пространства, которые вам легко контролить У вас вот здесь по-любому кто-то есть И вот именно вот это строение здания подразумевает две лестницы Одна вот здесь находится и одна с направлением Игоря Как раз через которого он залазил И в данной ситуации, когда у вас зона уходит вот так Вам нужно уйти на вот эту часть крыши Занять вот этот прямоугольничек И закрывать все, что находится в вот этом направлении чтобы Ну вот направление все, что находится не в зоне Все люди, которые на вас побегут, закрывать их и в таком случае у вас получится полностью закрытая спина, вы находитесь на горе, на хайграунде, ну, либо на доме, короче, все ситуация к ситуации, но вы находитесь выше противника, и вам есть где спрятаться, плюс опены, которые, ну, легко закрываются. Смотрим, как поступил Игорек, я просто вам подсказал, как лучше действовать в той или иной ситуации. Отлично, есть точка, он немного согнал противника с данной позиции Проходит сразу же на эту часть крыши Он, он понимает, что ему нужно закрывать конкретно зону Чтобы никто не прошел с этой стороны И у него какой-то край был свободен Окей, не увидел Слушает Смотрит левую, никого не видит Прочек правой стороны, хорошо Я бы, конечно, чуть-чуть еще поближе к краешку стал, чтобы видеть заправку Вдруг там дверь откроется Но это не обязательно надо закрывать все же левую сторону. Можно даже от упора встать в каком-то моменте. Окей, видимо там... Есть, есть, есть, Не увидел. Увидел. Красавчик. Спокойно, хладнокровно. Вышел, закрыл. Это топ-5. Отлично. Есть информация по снайперу, который находится в противнике. Есть информация с города, что там тоже был один игрок. Если даже его убили, то там в любом случае будет еще один. Скорее всего, один игрок находится под ним и... Прошу не промазал? Не-не-не, вообще хорошо. Не, не, вот так опасно было. Ой, есть ног, неплохо. Он вообще не стесняется отправлять точки, это правильно. Но вот вот эту последнюю приходить немного до конца. Есть снайпер справа, еще пытается на репике выйти по, по спрей. По нему, к сожалению, не идет спрей, есть пара попаданий, но... Количество патронов, которые он потратил, он слишком большое. Так, есть игрок под ним, он его услышал. Он услышал его. Видит игрока слева. А, нет, это не под ним. Там же еще один не заметил, что ли? Он, походу не заметил. Там же еще один был. Надо было просто сидеть под газиком и жать дальше. Но 20 патронов уже не позволяют. Слишком много. Е. Жень. так, один за лодау, вот там один справа нокнутый от, от точки. В принципе, вся информация есть. Неплохо, ушел за зону, но, блин, черевато. Так, снайпер бы не попал сейчас, и точка бы не нокнула. Хорошо, газик есть, работает еще секунд 10, наверное. Если что, даже есть селфик, может за зоной будет нокнуться, ничего страшного. Так, там закусились. Он заходит без звука в зону. Окей, видит одного игрока. Так, они закусились. забирает последнюю. Слушайте, ну прекрасная победа. Я думаю, что если вы, ребят, хотите подметить какие-то мои, может, неправильные высказывания, вы можете обязательно написать в комментарии. Я с вами прощаюсь, кидаю вам кулачилку.